Добрый день дорогие друзья и снова я с вами Куликова Анастасия Сегодня мы с вами распишем такие необычные цветы семейства пьюнковых Итак, начинаем мы с тенёшки На бельчую кисть уже набрана зеленая краска веридоновая вот, И мы растушевываем у самого основания листья легкими мазками После чего набираем краплак красный оттенок и на концах листьев, в серединках цветов более темно и по краям посветлее цветов наносим краску, растушевываем ее, чтобы были мягкие вхождения из оттенка в оттенок. После чего мы начинаем следующий этап, который называется прокладка. Мы прокладываем венки, начиная с главных передних лепестков. И к ним, к ним подводим остальные лепестки в изогнутых мазках. Обязательно крутим поднос, потому что... Мазок должен идти на вас. В тень мы новую краску не набираем. Следующий цветок. По такому же принципу. От центра к краям. Набираем зеленый оттенок и переходим к листьям. Можно сделать два зеленых оттенка. Более холодный и добавив желтого, более теплый. Тогда мы разнообразим наши листья. Я хотела бы, чтобы мои цветы отличались друг от друга, поэтому добавляю желтого оттенка в прокладку одного из них. маленький цветочек и бутоны тоже не забываем кисточку мы подкручиваем следующий этап называется Так, хорошо, мы уже сделали чертежку цветов. И приступаем к чертежке листьев. Обратите внимание, она делается индивидуально, универсально, красным оттенком. Последний этап, это называется травка. Дополняет букет в пустых местах. Серединки делаем. Это все тонкой кистью. На каждом цветке. Вот и готов наш с вами букет из винков. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал, получайте обновления. Жду ваших пожеланий и предложений. До новых встреч!